Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня в моем видео будут цветочные новости. Хочу показать вам свою красотку Мединилу и красавца Цикоса. Ну, начнем с красавицы Мединилы. Она меня, конечно, вообще радует. Если кто приходит в гости, все спрашивают, а что это за растение такое? И знаете, оно очень огромное. Может быть, по видео не так видно, но размеры у нее уже впечатляющие. И тем более, очень большие вот эти свисающие ее цветные предцветники с цветами. Сейчас я поближе покажу. Вот представляете, на ней сейчас имеется раз, два, пять. Вот здесь четыре видно, и там вот сзади, видите, еще один цветонос. Пять цветоносов. Это что-то невероятное. Невероятно красиво. И это у нее домашнее цветение. Я такой мединилы в магазине даже не встречала скажу вам честно просто красотка представляете шикарное растение она очень красиво цветет и имеет также очень красивые листья смотрите такие темно зеленые с такими прожилками тоже очень смотрится Экзотично, я могу сказать. И, конечно же, я расскажу, как я сейчас за ней ухаживаю. Сейчас май, 18 мая. В общем, весенний-летний период на сегодняшний день я ее поливаю маленькими дозами. Каждый день, каждое утро. То есть я просыпаюсь и в первую очередь поливаю такие цветочки. Вот у меня глоксиния требует полива ежедневного. И мединила. По чуть-чуть теплой водичкой каждый день. Ну, в доме работает кондиционер, но если жарко, например, я могу ее чуть-чуть еще и полить вечером, потому что у нее очень много цветоносов, И, конечно же, она водичку очень быстро выпивает. То есть грунт у меня получается даже между поливами остается сухим. Он, если я утром ее полью, она до вечера уже просыхает. То есть вот так вот. И раз в 10 дней поливаю ее удобрением для цветущих растений. Но сейчас, так как она цветет, я дозировку делаю поменьше, конечно. Использую удобрение Фертика Люкс. Очень длинные цветоносы. Мне пришлось ее даже поставить. Хоть у нее и высокое кашпо, и она у меня еще стоит на колонке, как вы видите. И посмотрите, вот этот цветонос, вот самый первый, он уже видите отсвел. У него остались вот эти вот прицветники да, цветные, а сам вот этот цветонос с цветками, представляете, вот он до пола свисает, какой длинный. То есть она требует высокой подставки. Если это растение высадить в оранжерею, в грунт Представляю, как она наберет Большие размеры И когда она зацветет Это будет, наверное, зрелище Просто Я не знаю даже Очень будет, наверное, эффектно И красиво Такую красотку, наверное, можно даже В центре оранжереи посадить Но я бы так сделала Это мой помощничек Зам директора смотрит что я делаю и второе растение которое я хотела вам сегодня показать это цикас. посмотрите какой он у меня пышный в этом году он у меня порадовал выпустил 11 листьев но ну, если правильно сказать 11 вай вот посмотрите у него размеры я тоже вам скажу не маленькие вот он стоит. Он у меня посажен в 50-литровый горшок. Из-за этого он у меня разгулялся, разросся корнями и выдал 11 таких вай. Очень-очень пушистый, очень зеленый. Такой, знаете, кончики все хорошие. Нет никаких желтых. Абсолютно зеленый стоит. Вот ему-то хорошо, видимо. В общем, они у меня тут с и на пару. Вот занимают практически выступ такой вот у меня. Где витражные окна. Я даже и не думала, что он мне выпустит столько в этом году. Расскажу немного историю, потому что многие же, наверное, смотрят меня в первый раз. Я расскажу моему цикосу уже около 10 лет. Когда я его приобрела, он у меня ровно 4 года. Сидел вот с этими самыми, покажу вам сейчас даже, нижними листьями. И, кстати, вот ему вот около 10 лет. Я его купила, как вот с этими листьями. Представляете, они так и остались. Он их не сбрасывает. И 4 года, даже, наверное, чуть побольше, он просто сидел вот в одной паре. И не туда, и не сюда. То есть и не рос, и не погибал. Я его поливала. Ну и, конечно же, уже все спрашивали, ну что же, цикос у нас искусственный, что ли? И вот он потом стал выкидывать ваи через 4 года. Даже, наверное, чуть больше 4, представляете? Я, правда, терпения набралась, я ждала, и не зря я ждала его. Посмотрите, какой красавец сейчас на сегодняшний день. Я его, конечно, опрыскиваю иногда, потому что он любит влажность воздуха. И поливаю я его по мере пересыхания верхнего слоя грунта. Это весенний-летний период. Зимой у меня полив скудный. Я его просушиваю, наверное, полностью. Просто опрыскиваю и все. И, конечно же, циклос предпочитает светлые места. Он любит даже, чтобы попадало солнышко. Но не прямые вот эти палящие лучи, а вот такие, знаете, восток, запад. Если юг, то если притененные. у меня вот слегка затонированные окна, поэтому как бы не обжигает здесь растения и им очень хорошо. Я его, конечно же, удобряю. Тогда эффектика его или для декоративно-лиственных растений. Чередую. Ну, удобряю я его не часто, наверное, раз в месяц. Я его не балую сильно. Ну, конечно, вот весной я его, конечно, балую перегноем. Добавляю в грунт ему перегноя сверху. Ну, ему это нравится. И я еще вернусь к мединиле. Потому что я сказала, уход, как я поливаю, и мединила, конечно же, предпочитает очень светлые места. То есть ей нужно предоставить самое светлое место в доме. Вот где она у меня и находится. Потому что если ей света хватать не будет, она не зацветет. И конечно же растения не любит, когда его таскают с места на место или поворачивают. И покажу вам еще раз горденью. Хотя у меня недавно было видео про горденью. Если кому-то интересно, можете зайти на канал и посмотреть. Я подробно рассказывала, как я за ней ухаживаю. Я просто хочу показать, что у нее продолжается цветение, запах стоит, конечно, в доме, вообще потрясающе. Мне очень нравится, как пахнет горденья. Да, кстати, у меня же еще и кофейное дерево, распустила два цветочка, сейчас я вам тоже покажу его. Ну, гордыня тоже красотка, она у меня вообще разрослась очень хорошо. В общем, кому интересно, можете зайти на канал и посмотреть. И моя крассандра тоже. Посмотрите, сколько у нее много колосков. Скоро она будет стоять вообще очень. Вся такая оранжевая, красивая. Я обязательно сниму видео, когда у нее распустится очень много вот этих колосков. Это тоже зрелище, конечно, будет очень красивое. Очень нравится мне это растение. Такие листья блестящие и цветение. И, кстати, у меня вот-вот распустится еще красная красандра. Сейчас я вам покажу. Она была маленькая-маленькая, я ее когда покупала. И сейчас она, в принципе, хорошо подросла, распушилась. Я ее прищипывала. Сейчас покажу. Вот моя красная кросандра. У нее отличаются листья. Если у оранжевые такие глянцевые листья, то у этой немного такие, как бархатистые. Видите? Ну, тоже блестят. И вот у нее уже появляются цветоносы. Вот цветонос. Скоро распустится. Тоже обязательно вам покажу. И вот посмотрите, какой кустик пушистый. И везде-везде у нее там... Идут боковые. Думаю, тоже у нее потом в будущем будет обильное цветение. И мое кофейное деревце. Я его немного вот из мелкого поляризатора опрыскала. И вот посмотрите. Ну, конечно, цветочки держатся, я вам могу сказать, чуть больше суток. А может даже и сутки. Аромат такой, конечно, очень приятный, но он уже, видите, закрывается два, но там еще очень много цветочков будет. И так вот где-то по всему кустику, в общем. Ну, вот здесь ходит замдиректора за мной по пятам, он следит за мной, видите. Ну, в общем, весна продолжается, у нас вообще погода прям нас балует, у нас в мае... Погода стоит за 30, 28-32, то есть уже неделю стояла. вот сегодня, завтра вроде попрохладнее прохладнее, 23-21 градус, а потом опять за 30. Ну а цветы продолжают радовать своим цветением и своим ростом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, увидимся в следующем видео.